Светаль, яблонь и груши поплыли туман над Привет ребята, добро пожаловать на канал, сегодня в видеоролике будет разбор моих сделок, покажу какие интересные ситуации удалось отработать. Первую свою сделку я открывал еще вчера, ничего интересного по стаканам не было, поэтому пришлось торговать график, хоть что-то, да, нужно было поторговать. Я вижу на графике хороший уровень сопротивления, хороший уровень поддержки, рано или поздно цена у нас уйдет то ли в эту сторону, да, то ли в эту сторону, поэтому мне абсолютно не важно. Единственное, что я четко знаю в этой ситуации, что у меня должно быть соотношение риска к прибыли, минимум один-двум поэтому если я открываю сделку в данном месте на пробой уровня поддержки стоп лосс у меня должен быть за уровнем сопротивления и при этом должно соблюдаться соотношение допустим вот у нас единицы это стоп лосс значит как минимум две единицы то есть эта ситуация нам вполне подходит до ближайшего минимума я бы стоял если у нас например цена в данном месте начинает разворачиваться цена дальше идет от уровня поддержки вверх здесь уже можно рассматривать лонг потому что однозначно у нас будут стоп лосса за каждым максимум поэтому все равно хоть как реакция должна быть. Сразу, конечно, цена у нас уходит немного на понижение. После я корректирую уровень поддержки. Но все равно у нас цена дальше идет вверх. Я принимаю решение уже перевернуть эту позицию. Потому что мы опять же толкнулись от уровня поддержки. Эту сделку я уже закрыл. Как вы видите, в минус 19 долларов. Но во всяком случае, если я получаю один минус, то по риск менеджменту я следующей своей одной сделкой могу перекрыть прошлый свой убыток, да еще и заработать как минимум в 2 раза больше. Допустим, такую ситуацию, если бы цена у нас сразу вверх не пошла, да, начала бы опять откатывать. Да, я бы опять отступился на этом уровне, получился бы двойной такой убыток, примерно около 40 долларов. Но ну, давайте посмотрим, что было дальше. В данной ситуации цена сразу почти пошла на повышение, сразу раскинул сетку, по которой бы фиксировал эту позицию. И если смотреть по потенциалу, куда можно ждать цену, куда она пойдет мы с вами видим хорошее, такое уверенное движение на повышение. Видим ближайший максимум, первый, второй, это у нас уже есть уровень сопротивления. Поэтому вполне логично то, что цена будет пробивать этот уровень. Если у нас стопло состоит за этим уровнем, то вероятнее всего также будут и за этим. То есть логично их сносить. Следующий уже ближайший, более крупный уровень я отметил вот в этом вот месте. И опять же, какой у нас потенциал? Это расстояние вот этого самого треугольника, вымпела, считайте это уже как хотите, то есть расстояние от минимума до максимума. Получается вот то самое движение Как раз таки здесь я поставил свою последнюю лимитку По которой бы и закрыл данную позицию Цена у нас уверенно пошла на повышение И полностью вся позиция была зафиксирована Чистый профит с этой сделки составил плюс 49 долларов Я считаю это очень даже хорошая сделка Если вам ее показать по дневнику трейдера То выглядит она примерно вот так Опять же немного результат разнятся Но буквально там на какие-то цены. По факту здесь заходили в пробой Не отработал, перевернули позицию Забрали хороший профит, можно было немного выше но я считаю, сделка просто отработана идеально Следующая сделка была открыта по инструменту Dash Довольно-таки интересная ситуация Как вы думаете, куда я здесь заходил? Здесь я заходил в Short Почему? Если заходить здесь пробой, я бы выставил стоп-лосс примерно вот в этом вот месте. Но опять же, велика вероятность того, что если у нас там и пойдет какой-то пробой, может быть в кат, и меня просто здесь закроют по стоп-лоссу. Есть второй вариант. Можно открыть уже от этого самого уровня. Здесь стоп-лосс будет минимальный, он как раз таки будет за этим самым максимумом, и можно вытягивать движение до ближайшего минимума. В данном случае вот эта вот примерно отметка, это 131,5 долларов. Можно даже стоять еще ниже, но не факт. Я надеюсь, вы меня поняли. Если риск у нас составляет вот этого движения То тейк мы берем примерно вот этого движения Что есть уже хорошо После открытия сделки цена сразу немного ушла на понижение Дальше я раскинул сетку По которой бы хотел зафиксировать Стоп-лосс в данной ситуации у меня был 0.55 Но я бы стопился намного раньше Примерно уже на 134 Это просто знаете, если пойдет какой-то такой резкий импульс Просто чтобы у меня уже был стоп-лосс Я уже все-таки себя стараюсь учить Потому что когда у меня стопы не стоят Начинаю делать полную какую-то ерунду Образовалась небольшая такая Такая у нас поддержка, но после эту поддержку у нас проверила и цена хорошо улетела на понижение. Эта сделка была полностью зафиксирована в плюс 52 доллара. Хорошая сделка с минимальным риском. конечно, я вышел довольно таки рано с этой позиции, можно было постепенно переносить стоп лосс. Опять же, буду себя приучать к этому всему и буду параллельно показывать вам. Это уже новый торговый день, эта сделка была закрыта в плюс 52 доллара, довольно таки грамотно отработана, но опять же можно было выжить как минимум два раза больше, забраться сделки не 50 долларов а 100 долларов но кто знал я вышел уже около ближайшего уровня поддержки поэтому вполне себе логично следующая последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту hnt это еще одна причина почему я закрыл монетку дэш если кто-то сейчас не понимает то вот здесь в телеграм канале я обычно пишу свои результаты дэш решил взять шорт от уровня стоп за ближайший минимум все это написал я опять же пишу решил закрыть потому что вижу две более интересные ситуации по монете гмт и по монете hnt Если кому-то интересно ребят, это не сигналы, это просто мои сделки в режиме реального времени, где каждый может посмотреть, как я нахожу ситуации. Для вас это может быть таким, знаете, как уведомлительным каналом, что где-то есть интересная ситуация. Если она вам также интересна, вы ее можете отрабатывать. Захожу я по монете HNT об одной из монет, которую я написал. Здесь ситуация смотрелась довольно-таки интересно в пробой уровня. Позже я вам покажу, как я эту сделку вообще нашел. После входа цена сразу улетела на понижение. Стоп-лосс я перенес в безубыток, как только Первую мою лимитку задела. После я эти лимитки то убирал, то ставил. Я понимал, то, что движение может быть намного больше, потому что биткоин у нас также пошел к ближайшему уровню поддержки. Движение могло быть вообще просто сумасшедшим, если биткоин у нас также начал падать. Но здесь я уже не решил рисковать. Я вижу, да, у нас идет небольшая такая проторговка. И выставил уже две лимитки. У меня хоть и объем остался маленький, и тут цена резко идет вниз. Закрывает первую мою лимитку, вторую лимитку. И того с этой сделки плюс 110 долларов чистой прибыли хотя спойлер на этой сделке можно было заработать немного побольше позже я ее вам покажу очень красивая сделка я такие сделки отрабатываю довольно таки редко потому что у меня вот нет терпения Я захожу в сделку я хочу чтобы была быстро прибыль но всему этому также будем постепенно учиться если я раньше допускал какие-то косяки надо все-таки как-то себя ставить на ноги надо меньше допускать косяков и у нас будет постоянно зеленка в стакане главное постоянно ставить стоп лосс не пересиживать это банальное правило, которые вот надо знать соблюдать если вам показать подниму трейдера вот пожалуйста пробой примерно на 6 с половиной процентов и сразу вам признаюсь я хотел именно последний стейк стоит на 24 доллара но такой в моменте понимаю это наверное невозможно думаю я уже поставлю тейки 24 с половиной вот эта самая область сопротивления которая раньше была я думал здесь уже будет поддержка и здесь цена остановится но нет пошла еще глубже возможно пойдет еще ниже но сделка на самом деле хорошая если немного больше посидеть, можно было опять же в два раза больше заработать. Но опять же, это постфактум, об этом говорить как получилось отработать, так отработали. Во всяком случае, он просто показал, как эти сделки можно находить. Если посмотреть вот так вот глобально, как это смотрится, вот у нас хорошая поддержка. Я уже заметил, много монет вот отрабатывают вот такую вот формацию, когда они стреляют, потом такая длительная проторговка, опять подходят к уровню, э, типичный треугольник и пробой вниз, вот примерно вот на это вот движение. Так оно здесь и получилось, но что Получилось это, то и получилось. Вот, наверное, ребята, все, что я вам хотел сказать. Большое вам спасибо за просмотр. Если видео вам было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свое мнение в комментариях, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Всем удачи, всем профита, всем счастья, мира, всем пока.